Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи и деньгами. Наш фонд основан 7 декабря прошлого года. Стартовали мы всего лишь с одной площадкой, это площадка World Money. На сегодняшний день у нас присоединились еще дополнительно 6 площадок. Ну и начнем с того, что, ребята, прежде чем, когда регистрируетесь по ссылке своего пригласителя, проверяйте, пожалуйста, логин своего спонсора, чтобы не было так, чтобы вы попали под другого человека». Лучше лишний раз проверить. Регистрация у нас, вывод денежных средств и перевод денежных средств между партнерами обязательно подтверждается через вашу почту. Почта поэтому должна быть в рабочем состоянии: Google или Яндекс. На другие почты письма не приходят. Ну и после того, как вы зарегистрировались, вам нужно заполнить профиль. Обязательно пропишите, пожалуйста, Skype, обязательно указывайте свой номер телефона. А те ребята, которые вы уже зарегистрированы, проверьте, указано ли у вас скайп или указан ваш телефон, чтобы ваши партнеры, которые будут регистрироваться по вашей ссылке, могли связаться с вами. Ну и в этом разделе обязательно нужно прописать свои кошельки. Здесь также вы можете, если вам не понравился пароль, то вы всегда его можете поменять. Загрузите, пожалуйста, аватар. Ведь работать с человеком, которого ты видишь, при чем когда стоят там цветочки, зверинцы, звер... Звер... зверушки, кошечки, собачки. Вроде бы же мы серьезные люди, но все равно проскакивают эти фотографии. Пожалуйста, не надо ставить. Мы ведем серьезный бизнес. Загрузите свой аватар. Как только придет код от вашей фотографии, нажмите кнопочку «Загрузить». Сайт загрузится, и ваш аватар установится. Ну и на сегодняшний день у нас, ребята, как я уже сказала, у нас... Семь маркетинг планов уникальных семь маркетинг планов это площадка World Money, это площадка ПДИ. А площадка World Money имеет шесть столов, только два таких накопительных, с которых не идут выплаты. А со всех остальных столов, ребята, у нас идут выплаты. можно начать на этой площадке с одной тысячи и заработать за один круг 86 тысяч на баланс для вывода, и активируется у вас площадка за 20 тысяч Golden Ring. Самая крутая у нас в фонде. Площадка ПД. Это социальная площадка, где у нас есть обязательное подтверждение активности кабинета. На этой площадке, ребята, я вас очень прошу и говорите всем своим. а Те, которые заходят по одному, но она не предназначена для одного человека. Но если ты, конечно, активный человек и ты умеешь строить команду то пожалуйста вы можете зайти сюда активировать можно начинать со 100 рублей но я вам сегодня покажу расскажу как на этой площадке быстро заработать на очень хорошую площадку golden ring mini также у нас, как я сказала, это уникальная площадка. Да у нас у нас все уникальные площадки. Какую площадку не возьми, но везде шикарный доход. Если, конечно, вы не просто сидите и не наблюдаете, а берете свою ссылку и активно работаете. Активно даете информацию в соцсетях, в скайпе, в телеграме. Звоните по телефону. И тогда ваш бизнес развивается. На эту площадку у нас вход можно войти а, с, как с удвоителя, с 2000 так можно сразу и купить первую матрицу. А, это 4 тысячи. А у нас, а, как я сказала, шикарнейшая а, площадка с шикарным доходом, уникальным. Нет нигде ни в одном интерне, в, в интернете, ни в одном проекте, ни в одной компании, чтобы вам на баланс падало 100 тысяч, 80 тысяч за каждого партнера я вам очень прошу те, кто еще не активировал площадку Golden Ring и Golden Ring Mini, подумайте над этим, есть уникальная возможность зарабатывать очень хорошие большие деньги, также у нас есть площадочка Bechoma она у нас стоит отдельно это антикризисная площадка имеет всего один рабочий стол и стол выплат ребята на этой площадке можно а, заработать буквально за один день, да можно за час, за два заработать а, себе 2000 и зайти на Golden Ring Mini. Также площадка «Клевер» мини и площадка «Клевер». А, площадки у нас а, World Money. А, у нас идет закольцовка, закольцовка площадок с Golden Ring. Идет World Money. А, Идет на площадку ПДА, идет закольцовка, мы также выходим на площадку Golden Ring и идет на площадку Клевер Мини и на площадку Клевер. У нас уникальная закольцовка. Единственное, что площадочка, это Бехомы, она у нас стоит отдельно. На ней нет ни за какой закольцовки. В разделе «Партнеры» вы всегда можете просмотреть своих, своих партнеров, где, на какой площадке у вас активировал какой партнер. А также можно проверить, вернее, посмотреть промо-материалы. Там у нас есть очень хорошие баннеры. Те, которые, ребята, работают, делают баннерную рекламу, вы всегда можете скачать эту эти баннеры и пожалуйста пользоваться, а также там есть на это Наверное, буду показывать. Начнем с раздела «Партнеры». А здесь у вас отображаются партнеры до пятой линии. Так, наверное, будет удобно. И когда все у нас настолько автоматизировано, нажимаете на, площад на площадки, и здесь зеленым отображаются те партнеры, у кого активированы какие площадки. Вы всегда можете просмотреть на второй линии. Вы смотрите, это спонсор. А это э, ваша вторая линия. На третьей линии точно так спонсор. А это ваша третья линия? А на четвертой тоже самое. Ребята, все-все-все автоматизировано. Огромная благодарность нашему Денису и нашим программистам. Также здесь находится ваша реферальная ссылка. Вы нажимаете Скопировать, нажимаете ОК, и ваша реферальная ссылка скопирована в буфер. Очень все удобно. Ну, и я Хотела вам еще показать. Некоторые спрашивают, как связаться, как найти связь с админом. Да, очень просто. Ребята, на главной странице у нас сайта, у нас есть ролики по презентации. Вы можете посмотреть. Вот они. По каждой площадке у нас есть презентация. Пожалуйста, заходите, можно скачать, себе залить на канал. Без проблем. Связь с администрацией. Это для личной переписки его почта. Это скайп его. Вы всегда, о нем активно вы можете нажать и всегда добавиться к нему в скайп. Он у нас человек очень публичный, никогда не прячет ни свое лицо, он всегда отвечает на все вопросы наших партнеров, да, и не партнеров, те, которые пишут ему, знают его очень многие в интернете, он человек публичный. Ну и теперь, наверное, ребята, давайте перейдем на слайды, и я вам на слайдах покажу, расскажу о маркетинге, на каждой площадке. Пройдемся сегодня по площадкам нашим уникальным. Ребята, видно мой экран? Напишите в чате. Поставьте плюсики или единички. Видно экран или нет? Все, благодарю. Благодарю, ребята. Я на примере Лины, наша Евсеенко, сделала слайд и чтобы вы, было вам понятно, некоторые даже не знают о том, ребята, у вас в кабинетах, например, вы вбиваете свой логин и кнопочку «Искать». И вы всегда на любой площадке вы можете вбить свой логин и посмотреть, где, какие столы у вас закрыты, какие столы открыты и под кем вы стоите. Ну, вот, например, красное-красное это светится, это закрытые столы. По зеленым вот зеленые светятся. Это еще нет там партнеров, они еще стоят пустые. Голубыми вот светятся. Это, ребята, есть там партнеры. вы всегда можете нажать на... Вот, например, нажали на этот голубенько, и вы увидите, кто стоит из ваших партнеров на, этой, на этом столе. Ну и фиолетовым светятся. Это вы стоите, под кем вы стоите. Начну я, ребята, презентацию а, с, а, с, с нашей самой первой а, площадочки. Она у нас а, а, очень много принесла всем нам а, на баланс. Мы хорошо здесь заработали, а теперь еще и закольцовка есть на этой площадке. Это просто шикарно. Мы начнем с того, что я буду вам показывать, ребята, как быстро выйти на очень хорошие выплаты на этой площадке. Здесь можно входить. У нас первый стол стоит 1000 рублей, второй стоит 2, третий стоит 6, четвертый 5, пятый 10 и шестой 30. Чем быстрее вы дойдете до шестого стола, тем у вас будут шикарные суммы на балансе. И ну, согласитесь со мной, что три купить первый стол и второй стол, это ну, ну, не такая уже огромная такая сумма а критическая, чтобы потратить и начать свой бизнес. Также вы можете только купить первый стол и двигаться через первый стол по столам. Это немножко будет дольше, а когда вы покупаете первый и второй стол, то вы сокращаете количество своих приглашенных. Всегда же идет такая очень больная тема и всегда спрашивают на вебинарах, на созвонах, а сколько людей нужно пригласить. Ребята, в нашем бизнесе, в сетевом, чем больше вы приглашаете, тем больше развивается ваш бизнес, тем больше вы получаете и получают ваши партнеры. Ну и начнем с того, что вы пригласили, купили первый и второй стол. К вам приходит первый партнер и становится к вам на эти места. Как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается у нас на этой площадке закрытие столов, идет с двух партнеров, и вы сами под себя становитесь сюда. И покупку делает второй партнер. У вас закрылся второй стол и открылся стол выплат. Сюда становится третий партнер, вам 1000 рублей на баланс для вывода первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. И приносит вам 3000 на баланс для вывода. Смотрите, у вас всего ничего, этих партнеров мало, а вы уже получили 4000 на баланс для вывода. Вы потратили 3, а уже получили 4. Это же очень шикарно. Второй партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место и приносит вам 6 тысяч на баланс для вывода. А почему здесь 3 тысячи, ребята? Да потому что идет за 1000 рублей реинвест на первый стол и идет за 2000 реинвест на второй. Прошу прощения, не сказала. А здесь вы получаете 6 тысяч для баланс, на баланс для вывода. Ну и вот посмотрите, 6 и 3 это и 1000, это 10 тысяч вы сделали, у вас всего лишь 8 партнеров а, в, в, в команде, а у вас уже 10 тысяч на балансе а, для вывода. И не спешите выводить. А, купите, пожалуйста, вот этот пятый стол, четвертый за 5 тысяч. Вам они вернутся а, через а, несколько а, часов, они вам вернутся, если вы активно работаете, они вернутся вам на баланс для вывода. И здесь вы закрыли тоже своего клона, и ваш клон остановиться сюда, на это место и за тысячи рублей вам идет на баланс для вывода. И вы сами под себя, почему я говорю, что купите. Да, потому что вы опять сокращаете, сокращаете количество своих партнеров. Вы, ваш клон становится сюда на это место. Первый партнер закрывает третий стол и приходит, становится к вам на это место. У вас закрывается этот стол, мы же как спешим быстрее. Нам нужны срочно деньги. Вот поэтому и сокращаем количество партнеров. У вас открывается пятый стол за 10 тысяч. Второй партнер вам приносит 5 тысяч на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, ваши 5 тысяч вернулись. И вы закрыли своего клона и пришли, стали сами под себя. Этот партнер первый закрыл тоже свой четвертый стол и пришел стал. У нас накопительных два стола здесь. Второй и пятый стол. И второй партнер закрыл точно так, как и вы. И пришел, стал к вам на это место. Накопительный. У вас 30 тысяч накопительным. И у вас автоматом покупается последний стол. Это стол только выпад. Это только здесь ваша зарплата. Только ваша зарплата. Вы закрыли своего клона и пришли, встали сюда, на это место. 10 тысяч сразу на баланс для вывода. А за 20 тысяч идет активация площадки Golden Ring. Как я говорила, самая крутая площадка. Нет такой площадки, ребята, поверьте, в интернете вообще нет. Приходит к вам первый партнер, 30 тысяч на баланс для вывода. Приходит к вам второй партнер. 30 тысяч на баланс для вывода. Вот и посмотрите, 86 тысяч, ребята, можно сделать за один день. При, конечно, при активности, при команде. И за еще плюс, активируется площадка за 20 тысяч Golden Ring. Скажите, что это очень круто. Я считаю, что очень круто. Наша социальная площадочка, ну, эта площадочка у меня сегодня зарегистрировался партнер или партнерша, не знаю кто, ни фотографии нет, ничего. Три раза звонила партнеру на телефон, рассказывала, показывала, ну, не знаю, как еще, скрины делала, сбрасывала ей она, да, она забрасывала ей в соцсети в ВК ей также сбрасывала маркетинг по всем нашим площадкам. Нет, мы месяц сидели, ждали, а сегодня мы родили всего лишь один первый стол за 100 рублей. Пришла делать бизнес. Ну, посмотрим, что она наработает. Ну, и, ребята, это социальная площадка. Называется она площадка ПД. Здесь, на этой площадке, есть обязательное подтверждение активности кабинета поэтому всегда прежде чем активировать эту площадку подумайте сможете ли вы ежемесячно у вас на балансе должно быть 200 рублей 2 это 100 рублей идет на распределяется по 10 рублей на 10 уровней вверх и следующие две недели проходят, это идет покупка клона, и ваш клон станет сюда же на этот на первый стол. Здесь работать очень хорошо с большой командой. Вы, например, вы пришли и купили, активировали первый стол, второй и третий. Это всего лишь полторы тысячи. Полторы тысячи это не такая огромная сумма. А пришел к вам первый партнер и становится к вам на эти все четыре стола вы выставили брони. И советую сразу купить клона за 100 рублей. Купили клонов, и ваш клон полностью закрыл все четыре стола полностью. И открылся у вас стол выплат. Здесь также можно, ребята, идти под такой стратегии Вы можете... Активировать первый стол и третий, первый и четвертый, первый и пятый, первый, второй и третий, первый, второй, третий, четвертый. Пер... Вы можете... Первый стол у нас на всех площадках идет в обязательном порядке. Точно так на тех площадках, в которых у нас есть клоны, вы можете покупать клон. Но... Только по желанию. Если у вас есть свое же, у нас нет никаких обязательных, принудительных покупок клона. Ну и теперь начнем дальше презентацию этой площадки. Приходит к вам второй партнер становится. И вы получ... проделываете то же самое, ребята. Вы у вас уже открылся этот стол, это второй партнер, вы опять купили клона, и ваш клон закрыл полностью все эти столы, 4 стола, и у вас вы получили первую выплату. Первая выплата 600 рублей, а за 1000 рублей идет покупка первого стола на площадке World Money, который я вам а, только что рассказывала, за тысячу рублей. А, а, приходит к вам третий партнер, а вы получаете... 1600 на баланс для вывода. Четвертый партнер приходит, вы получаете 1600 на баланс для вывода. У вас здесь постоянно обнуляются столы. И только, ребята, проверяйте брони, выставляйте брони и зарабатывайте на этой площадке деньги. Здесь на сделать один вот круг, это 3800. 3 3800 я вам показала сейчас, сколько можно сделать с четырьмя партнерами, которым вы пригласите на полторы тысячи. Пожалуйста, пригласили четыре партнера, ваши четыре партнера пригласили каждый по четыре партнера, и каждый заработал по 3 восемьсот. Вставьте 1800 на баланс для вывода, но ну, не 1200 рублей оставляйте на проплату на подтверждение активности 1600 ставите на баланс для вывода а за 2000 активируйте площадку нашу уникальную площадку Golden Ring Mini на этой площадке, как я уже на этой площадке ПД, говорила о том, что у нас идут по 10 рублей реферальные вознаграждения на 10 уровней вверх. На всех матрицах говорят, чем юбка расширяется, тем не... нет заработка. Ребята, а вот здесь вот у нас, чем больше юбка расширяется, тем у нас намного а, идут хорошие реферальные вознаграждения. Ну и допустим, что у вас в команде а, а, 5120 человек. Вот и посмотрите, вы а, а, два человека. Вернее, допустим, прошу прощения 1024 человека у вас в команде 10 240 рублей получат 2, 2 партнера а Если у вас в команде 512 человек То по 5120 рублей получат 4 партнера Если у вас 250 человек То по 2, 560 получат 8 и так, далее, и так далее Так что, ребята, на этой площадке очень хорошо работать с большой командой, и команда будет получать полностью вся ваша структура, будет и реферальная, если будут оплачивать каждые две недели активность кабинета то и клоны будут становиться к вам один раз в месяц, и раз в месяц будет идти реферальные вознаграждение. Тоже не надо сбрасываться с щитов, Но сюда делаю акцент еще раз. Только заходите, пожалуйста, с командой. Здесь одному работать очень тяжело. Наша площадочка «Бэхома». «Будь дома». Она у нас антикризисная, ребята. Как вы видите, даже у нас слайды в масочках. У нас всего здесь один рабочий стол, а второй стол выплаты. Ну, также можно купить сразу первый стол и второй стол, только по желанию. Ну и допустим, что вы очень хотите прийти на, на площадку э, Golden Ring Mini, а у вас всего 500 рублей. Вот здесь на этой площадке есть уникальная возможность быстро заработать на площадку э, 2000, на площадку Golden Ring Mini. Активируйте, пополняйте кабинет за 500 рублей и активируйте эту площадочку. Вы э, пригласили первого партнера, идут 500 рублей в накопительный баланс. Второго партнера пригласили, вам 500 рублей на баланс для вывода уже. Вы уже вернули свои 500 рублей. Вот постойте, не выводите. Не надо ставить. А купите сюда клона. Вам же нужно быстрее активировать площадку Golden Ring Mini. Вот. И у вас закроется этот стол и откроется этот стол выплат. Ваш первый партнер делает дубликацию вас приглашает два партнера и покупает себе клона. И приходит и становится сюда на это место. И у вас 500 рублей уже на баланс для вывода. И плюс идет реинвест. К спонсору вы становитесь на первый стол. Ваши партнеры закрывать будут и точно так же возвращаться к вам на, на ваш стол. Второй партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит становится к вам на это место. И пожалуйста, 1000 рублей на баланс для для вывода шикарно вы закрыли свой клон пригласили два партнера и купили себе клона и вы стали стали сами под себя и принесли тысячу рублей на баланс для вывода две с половиной тысячи ребята шикарно 500 рублей поставили на вывод так как вы потратили из своего семейного бюджета а за 2000 активировали уникальную площадку golden ring на которую вы, ребята, пришли зарабатывать. Мы здесь зарабатываем очень хорошие, большие деньги. И поэтому я всем советую, кто еще не активировал, ребята, срочно заходите. Заходить на эту площадку можно через удвоитель, можно через сразу через первый блок. Через удвоитель 2000, через первый блок 4000. Второй, через второй блок у нас нет входа. Только можно, если хотите сократить количество партнеров, то сразу заходите, становитесь сюда в матрицу за 4 тысячи. Ну и допустим, что вы начали движение с удвоителя первые два партнера и у вас активируется за 4 тысячи первый блок. Как вы видите, 7 в 7 местков. Всегда плечи идут вверх. Приходит к вам сюда первый партнер, у вас идет реинвест по броне спонсора. Вот этого первого блока. Второй партнер приходит, у вас 3700 на баланс для вывода. Если у вас активирована уже площадка клевер мини, то летит к вам туда на эту площадку ваш клон. А если у вас не активирована, то у вас идет активация Площадки «Клевер Мини». Это у нас, ребята, закольцовка. Третий и четвертый партнер – это идут 8 тысяч на покупку второго блока. Плечи, как я сказала, идут вверх, а здесь первый партнер становится к вам. Идет реинвест этого стола по броне спонсора. Ребята, будьте на связи со своим спонсором. Второй э, партнер приходит, у вас 4000 идет в накопительный с этой суммы, а с 8 тысяч, а 1000 рублей на баланс для вывода. И за 3000 идет активация площадки Клевер, большая хорошая площадка. И, э, а если вы уже э, являетесь партнером этой площадки, то у вас летит туда ваш клон. И вы получаете на этих площадках по уровню... И получаете реферальное вознаграждение, там идут двойное, двойной доход за уровень и за, и за то, что реферал пришел к вам. Клон вас, ваш рассчитывается, считается на этой площадке как новый партнер, поэтому вы будете получать двойное вознаграждение. Ну и третий и четвертый партнер, а вам идет в накопительный, а с накопительного это 20 тысяч уже идет автоматом, активируется наша уникальная площадка Golden Ring. Золотое кольцо. Это просто денежный рай, ребята. А денежный рай почему? Да потому что... Такой площадке, ребята, поверьте мне, я в интернете прошла огонь, воду и медные трубы. Уж маркетинг я знаю о все, все эти живые очередя, все эти по 12, по 16 уровневые матрицы. Ну, ну нет, такого вообще маркетинга нет нигде в интернете. Только у нас, у нас в нашем фонде. Поверьте мне. Это Активировался у вас первый стол за 20 тысяч. Ну и здесь, как вы видите, плечи 7 мест. А плечи у нас идут вверх. А здесь, когда приходит ваш первый партнер, то бронеспонсора, то у вас идет реинвест. А второй партнер вам приносит 20 тысяч на баланс для вывода. Уникально просто. А третий партнер и четвертый партнер, это идут 40 тысяч на второй блок. Голденвинга. Плечи идут вверх, а сюда приходит первый партнер, и у вас идет реинвест. Просто вы можете с реинвестом и одним партнером убить двух зайцев. Это просто бывает, бывает просто уникально. И второй партнер приходит, вам 20 тысяч идет накопительный, а 20 тысяч у вас идет на баланс для вывода. Третий и четвертый и 20 тысяч со второго идут на покупку третьего блока за 100 тысяч. Плечи идут вверх вышестоящему, а здесь приходит первый партнер, идет реинвест по броне спонсора вот этой этого третьего стола. Сюда приходит второй партнер, 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч у нас распределяется 10 клонов по одной тысяче летят на площадку World Money на первый стол. Один клон идет за 5000 на четвертый стол в World Money. И 50 клонов по 100 рублей идет на площадку PD. Просто денежный рай. Приходит третий партнер, приносит вам на баланс 100 тысяч на баланс для вывода. И четвертый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. Но на этом же ваша работа не закончилась. Вы-то дальше и приглашаете. И ваши партнеры, которые здесь идут с Golden Ring Mini, у них тоже закрываются столы. И они следом идут за вами шаг в шаг на эту площадку. И поэтому вы будете постоянно крутиться на площадке Golden Ring Mini, а шикарные деньги будете получать на площадке Golden Ring. Ну и что еще хотела я вам сказать, ребята, Я по поводу а, клевер. Некоторые спрашивают за площадку. Да, у нас есть такая площадка, а, где вы можете, ребята, активировать эту площадку отдельно и приглашать также сюда партнеров. А, а, а у нас вход сюда на, этой, на эту площадочку, на эти лепесточки у нас 300 рублей. Вы также можете купить первый лепесток и второй лепесток а, а, можно начинать с одного. У нас покупка первого идет в обязательном порядке. Ну и как вы видите, здесь всего лишь три уровня. Это первый уровень, это второй уровень. Первый три, второй девять и здесь 27. Ребята, не так уж и много. Здесь идут реферальные вознаграждения за партнера первого уровня вы получаете 50 за уровень и 50 рублей за э, реферальное вознаграждение. Я вам говорила, что на этой площадке вы получаете двойное вознаграждение. За партнера второго уровня вы также получаете 50 рублей и 50 рублей реферальное. За партнера третьего уровня вы получаете 25 и 25 э, реферальное вознаграждение. С партнеров третьего уровня у нас с каждого партнера идет отчисление 50 рублей с каждого партнера. 27 умножьте на 50 и будет а, на 1350. И у вас за, 3, за 1350 рублей активируется второй лепесточек. На втором лепесточке, естественно, уже а, а, другие совершенно вознаграждения. За партнера первого уровня у вас идет а, 200 рублей а, за уровень и 250 идет вознаграждение реферальное. За партнера второго уровня 200 Уровень и 250 реферальное. За партнера третьего уровня 150 и реферальное вознаграждение 250. Ну, ребята, шикарное вознаграждение. Ведь все вы работали или работаете еще дополнительно в других проектах. Ну, скажите, где, в каком проекте я, например, я не видела, чтобы реферальное вознаграждение были на 250. Потом у нас есть реферальное вознаграждение, я вам сейчас покажу, вообще 500 рублей, 2000, ну таких вознаграждений, как у нас в фонде реферальных, нигде не встречала. И вы, как только у вас закрывается этот лепесточек, у вас с каждого партнера, вот с третьего линии у вас по 50 рублей отчисляется, и у вас идет реинвест за 1350 опять открывается этот второй лепесточек. И вы постоянно будете работать, крутиться, помогать своим партнерам, выставлять брони под своих партнеров, и они будут также переходить след за следом в ваш лепесточек. И вы каждый партнер работая на этой площадке зарабатывает 18 750 это тоже хорошие деньги ну и следующий лепесточек это у нас клевер это тоже хорошая очень площадка вход на эту площадку 3000 а второй лепесточек стоит 13 13500 рублей вы также можете купить первый и второй первый у нас идет покупка обязательная маркетинг идентичный совершенно как клевер мини. единственное отличается за реферала первого уровня вы получаете 500 рублей и реферальная 500 за второго уровня реферала 500 рублей и 500 рублей реферальная за партнера третьего уровня 250 и 250 реферальные. отлично с партнеров каждого третьего уровня у нас отчисляется 500 рублей и умножьте на 25 и уменьшаем 27, и у вас получается 13 500 рублей. У вас идет активация за 13 500 рублей второго лепестка. И здесь уже совершенно другие вознаграждения, совершенно другие заработки. Здесь с первого уровня партнера идет 2000, реферальные 2500. За партнера второго уровня здесь 2000 и реферальные 2500. За партнера третьего уровня у вас идет полторы тысячи и две с половиной реферальное вознаграждение ну и скажите мне где в какой компании или в каком в каком этот проект и есть такой в интернете чтобы такое было реферальное вознаграждение ну, респект нашему админу, ну, уникальный маркетинг, ребята, но с такими заработками, ну, нигде нет такого проекта, как наш фонд. И вы зарабатываете с этих двух креписточков 187 тысяч 500 рублей. Вот. вот такой вот, ребята, наш денежный фонд. Очень денежный, до такой степени, я не знаю, я не встречала больше нигде в интернете. Так что мы нашему, нашему фонду всего лишь 11 месяцев, ребята, мы только начали развиваться, мы только начали работать. Нам еще, наше еще будущее все впереди. Поэтому э, нужно давать как можно больше информации о нашем фонде. Э, э, давайте рекламу. Э, пользуйтесь рекламными э, площадками. Есть платные, есть бесплатные рекламные площадки. Развивайте свои соцсети, развивайте свои YouTube-каналы. Заливайте как можно больше роликов на YouTube-канал. Точно так э, добавляйте, делайте себе группы. Э, развивайте свои группы, где... Э, у нас я знаю что у наших партнеров очень много ребята сделали свои группы молодцы они в группе ведут беседы и обсуждают все большой им респект ну и напоследок я хочу вам, ребята, сказать, успех имеет свои, конечно, правила. Хочешь зарабатывать у нас в фонде, делай каждый день что-нибудь для этого. Есть цель, есть план, есть, есть ежедневные задачи. Не надейся на спонсора, проси а, консультации, ну и работай сам. Результаты труда нужно всегда смотреть не через неделю, не через две, а нужно смотреть через 30, через 90 дней. Учитесь, ребята, приглашать. Приглашения нужны везде. Этот навык нужно отрабатывать только на практике голосом не компания ребята плохая не не фонд не проект другой какой-то а это просто э, я э, недобросовестно работаю или работаю вообще плохо маркетинг всегда прибыльный и особенно наш в фонде это вообще золотое дно и он дает всегда плоды свои. если вложить в него не только деньги, но и свое время, силы и желания. Люди, ребята, как птицы, и у каждого своя высота, скорость полета. Воробьи, например, летают с воробьями, голуби с голубями, лебеди с лебедями, орлы летают с орлами. Если орел возьмет с собой полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со свойственной ему скоростью. Рано или поздно каждый вернется в свою траекторию, поэтому не ждите никого, летите на своей высоте, к своим и со своими. Ну и, как всегда, мне мой очень хороший знакомый в интернете всегда мне напоминает одну его любимую фразу, он всегда говорит, от нас не уходят, от нас отстают, к нам не возвращаются, нас догоняют. Ну и на этом моя презентация закончилась. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всего вам хорошего. Могу с вами, ребята, поделиться. У меня очень хороший сегодня день. Самый, наверное, счастливый в моей жизни. У меня буквально в 4 часа вечера в 16.00 родился мой внук. Вот Артем Сергеевич, у младшего сына. Так что моя радость, я аж со слезами на глазах. Ну, Всего доброго вам, хорошего вам вечера. С вами была Ольга Арзуманян.